Всем привет! В этом видео я хочу обратиться к тем, кто сейчас является индивидуальным предпринимателем, и к тем, кто имел опыт открытия своего собственного дела, и к тем, кто в дальнейшем планирует открыть свой собственный бизнес. Давайте знакомиться, меня зовут Косицын Виталий. Сегодня я довольно успешный предприниматель. В моей организации более 30 тысяч постоянных клиентов, с товарооборотом более 200 миллионов рублей в год. Суммарный годовой доход партнеров, которых я пригласил в свой бизнес, составляет около 60 миллионов рублей. С момента принятия решения о том, что я хочу стать успешным предпринимателем, и до сегодняшнего дня я получил определенный опыт и знания, которыми хотел бы поделиться с вами в этом видео. Бизнес живет по своим законам, и один из них гласит, что любое дело, любой бизнес начинается с бизнес-плана. Но, к сожалению, я этого не знал, и поэтому мой первый опыт предпринимательской деятельности был плачевным. Бизнес-план должен включать в себя информацию о том, насколько востребован товар или услуга, емкость рынка сбыта, ценовая политика, анализ конкуренции, план развития на ближайшие 3-5 лет, предположительный рост товарооборота, прогноз расходов и доходов. На самом деле эти пункты можно перечислять долго, но практика, к сожалению, показывает, что более половины людей, открывающих свое дело, не начинают его с бизнес-плана. И это большая ошибка. Следующий момент – это то, что законы, регулирующие порядок в малом предпринимательстве, слишком часто меняются. И у многих на этом, к сожалению, их бизнес или дело заканчивается. Один из моих бизнесов закончился на фразе закона «Запрещено продавать алкогольные напитки в непосредственной близости от учебных заведений». Знаю кучу бизнесов, где товар изначально ограничивает свою целевую аудиторию. Например, товары только для мужчин или только для женщин, только для детей или только для взрослых. Лучше, если товар подходит под использование всех категорий и возрастов людей. Лучше, если товар не имеет сезонности, пола и возраста. Если ты открываешь бизнес на земле, то ты сам мгновенно ограничиваешь себя в потенциальных клиентах, так как ими могут стать только люди, которые проживают в непосредственной близости от этого места. Традиционные розничные продажи резко падают, и это показывает график. А вот в интернете продажи сейчас растут. Лучше продавать через свой интернет-магазин. Тогда границы стираются, и твоими клиентами могут стать огромное количество людей. Давай с тобой посмотрим на статистику. Темпы развития интернет-торговли на данный момент существенно выше темпов развития мировой торговли в целом. Что же происходит в России? Интернет-торговля развивается быстрыми темпами, стремительно увеличивается и число интернет-магазинов. Но в интернете тоже все не так просто. Там еще больше конкурентов, и прежде чем выйти на этот рынок, его тоже нужно очень хорошо изучить. Редкий предприниматель отправляет своих менеджеров на тренинги по продажам, считая это пустой тратой денег или неприоритетным расходом. Сегодня сервис торговли вышел на более высокий уровень, и обученная продажа менеджера – это реально уже норма. Ты можешь сам обучить своих сотрудников, но не забывай, они ничем тебе не обязаны, и уже завтра они могут уйти в конкурирующие фирмы с теми знаниями, которые ты в них вложил. Уверен, у тебя есть куча идей, как продвинуть продажи в твоем бизнесе, но на многие из них нужны деньги. Как только ты запустишь эти фишки на рынок, ими тут же воспользуются твои конкуренты. Большая часть бизнесов требует постоянного вливания финансовых средств, в связи с огромной конкуренцией почти в каждой индустрии. Многих предпринимателей душит аренда. Американские экономисты советуют открывать свой бизнес только в собственном помещении. Можно провести кучу примеров, где арендодатель приходит на уже прикормленное и раскрученное место, расторгнув перед этим договор с вами. Кому-то не хватает денег даже на оплату продавцу, и приходится сидеть самому за прилавком. Ты не можешь реально надолго никуда уехать в жаркие страны. Потому что кроме тебя этот бизнес больше никому не нужен. Не веришь? Отправляйся в отпуск. Через год ты увидишь все своими глазами. А в кризис многим вообще приходится работать в ноль. Многие предприниматели очень часто меняют сферы деятельности, получают определенные знания, вкладывают душу. А через полгода у них уже новое дело, еще более перспективное, как им кажется. Стой, остановись, выслушай и разберись. Какой выход? Выход есть. Давай обо всем по порядку. Вот вопросы, которые находятся в зоне внимания предпринимателя. Представь, эту головную боль возьмет на себя компания, партнер. А ты будешь заниматься только организацией продаж, товарооборота и потребителями. Тебе очень легко будет сфокусироваться на этих вещах. И я уверен, что у тебя все получится, так как всю высвободившуюся энергию и время ты сможешь тратить на конкретные задачи. Давай представим с тобой идеальный бизнес идеальные условия партнерства. Давай нарисуем идеальную картину франшиза – 0 рублей, роялти – 0 рублей, полное отсутствие финансового риска, не надо снимать помещение, не надо содержать бухгалтерию, упрощенная система налогообложения, работа в команде, позитивная атмосфера, возможность стать акционером компании. Самое главное – система, где каждый партнер и клиент кровно заинтересован в развитии общего товарооборота, за счет чего количество клиентов растет в геометрической прогрессии. С группового товарооборота в 250 тысяч рублей будешь посещать ежегодный банкет-корпоратив, проходящий в гостином дворе в Москве. С группового товарооборота в 600 тысяч рублей в месяц ты попадешь в систему бесплатных ежегодных международных конференций. Личный кабинет на сайте с уже встроенным интернет-магазином и возможность устроить свой собственный бизнес по всему миру. Наверное, поверить в это непросто, но это предложение существует. Что я предлагаю? Стать партнером команды «Максимум». Максимум – это объединение индивидуальных предпринимателей, которые создают новые стратегии и техники продаж в современном мире, сотрудничая с крупным брендом, представленным более чем в 60 странах мира. Просто представь, огромная команда профессионалов будет делиться с тобой современными фишками продаж, самой свежей и актуальной информацией, которая позволит тебе в кратчайшие сроки сделать серьезный результат. Максимум – это готовые, понятные, практически пошаговые инструкции в бизнесе. Я уверен, ты оценишь работу в большом коллективе. Это в сто раз круче, нежели быть одиноким волком. Почему наш партнер – компания «Арифлейм»? У «Арифлейм» собственный институт исследования кожи в Стокгольме. Производственный логистический комплекс в России в Ногинске. «Арифлейм» – первая в мире компания, качество продукции которой подтверждено сертификатами сразу четырех международных организаций. Fire Trade, EcoSert, «Веганским обществом» и «ФСК». В 2015 году получена престижная награда в номинации «Лучшая компания-производитель» в категории «Витамины и бат, и подтвердив тем самым статус компании, производящей качественные и натуральные продукты. Косметика является одной из самых больших групп товаров, приобретаемых через интернет. Косметика имеет короткий период использования, и целевой аудиторией считается практически каждый человек, который чистит по утрам зубы, бреется, красится и моется. Арифлейм – это грамотная ценовая политика. Цены, которые соответствуют возможностям кошелька среднестатистического жителя России. А значит, нашим клиентом может стать практически любой человек. А для бизнеса это важный показатель. Поэтому продукция Арифлейм попадает под определение правильного продукта в бизнесе. Правильный продукт должен быть востребованным, качественным, доступным, иметь большой ассортимент и должен быть расходуемым. Попробуй свой потенциал в партнерстве с командой «Максимум», командой лидеров компании «Арифлейм», и ты сам увидишь, какие большие деньги компания платит за лидерскую работу. Вот как отзываются об этом бизнесе всемирно известные бизнесмены, чем мнение, я уверен, ты считаешь авторитетным. Дональд Трамп, американский миллиардер. На одном из телешоу его спросили, что вы будете делать, если все потеряете? На что он ответил, займусь сетевым бизнесом. Зрители рассмеялись. На что Трамп ответил, именно по этой причине я сижу здесь, а вы сидите там. Билл Гейтс сказал, с 2010 года будет только три вида бизнеса. Первое – это бизнес в интернете, второе – сетевой бизнес, и третье – те, которых уже не будет, так как они просто не заметили этот тренд. Роберт Киосаки, мультимиллионер, крупный инвестор и автор множества бестселлеров, посвященных бизнесу, таких как «Квадрант денежного потока» и «Бизнес 21 века», написал, Богатые либо ищут, либо создают сети. Все остальные ищут работу. Миллиардер и известнейший инвестор Уоррен Баффетт, человек, за которым следят все инвесторы мира, сказал, «Моя инвестиция в одну из сетевых компаний была самым удачным вложением капитала, которое я когда-либо делал». Пол Зейн Пилзнер, советник двух президентов Америки, тысячи и тысячи миллионеров будущего появится в самой быстрорастущей индустрии мира – в сетевом бизнесе. Прирост товарооборота нашей команды за два последних кризисных года составил плюс 19%. Это как нельзя лучше показывает, что у нас интересное, кризисоустойчивое, востребованное предложение на рынке. «Максимум» — это более 100 новых индивидуальных предпринимателей за последние два года. Команда «Максимум» — это инкубатор малого предпринимательства. И я уверен, что у тебя все получится, так как ты умеешь брать на себя ответственность, ты умеешь ставить цели и достигать их. Ты умеешь управлять коллективом, планировать свою деятельность, делегировать полномочия. И не забудь захватить с собой те качества и навыки, которые ты воспитал в себе, занимаясь предпринимательской деятельностью. Открытость, стрессоустойчивость, обучаемость, самодисциплина, ответственность и инициативность. Добро пожаловать в нашу команду профессионалов «Максимум».